жена первостатейный я окуреш мой мичман мы в запасе в3 ждем последней середины лета выходной ждем как кошелоты ждут кальфстрим в нем растральные колонны падают в небу два бревна качаются в волнах Боря! В море меня до он уплыву В демобилизованных клешах Не могу без моря жить Без консирки подержи Сиганул как тот и ножный лев Мы с великим городом Седина нам в городы. Праздник отмечаем ВМФ Мы с великим городом Сиди на нам бороды, праздник отмечаем в нас не ищут наши жены в этот светлый день. Вновь на глубину идет подплав. С мореной зажженной двигаю к воде. Экипаж, равнение на флаг. И ничего, что нас тормить, флотакун не скормить, и на ютубе. Миш-мам, сделай кольцо, ну чем мы хуже погранцов Сплаваю, рванем в Центральный парк миш -мам, сделай кольцо, ну чем мы хуже погранцов Сплаваю, рванем в Центральный парк Все пропьем, но флот не опозорим Никогда на пару главный выхожу и пусть менты мне симофорят, горе, не беда, реть на Петропавловском пляжу. Эй, страна, вставай с колен, злых гражданских, Налей, дядьки, черноморин на согреть. Мы с великим городом, сединяем в городе, Праздник отмечаем. На городах праздник отмечаем ВМ